Валерий Чигинцев Здравствуйте, дорогие друзья Спешу вас поздравить Вы на волнах радио И ближайший час мы проведем с вами вместе У нас звонок в студию Дайте нам звонок в студию